Также одиннадцатый дом характеризует исполнение желаний. Вы сможете вплотную приблизиться к этому заветному моменту. По крайней мере, увидеть в обозримом будущем, когда же это наступит, когда исполнится ну, хотя бы одно ваше заветное желание. В этот период можно ожидать определенного рода событий, которые окажут значительное влияние на вас. Это могут быть различные ситуации в жизни друзей, и вы будете в них задействованы. Появляются новые дружеские связи или начинаются новые проекты. Вы можете войти в какое-либо сообщество по интересам или стать членом общественной организации, а может быть вы начнете свою политическую карьеру. Во второй и третьей декадах апреля вы более свободны в своих действиях. А увлечение новыми прогрессивными технологиями принесет вам большую пользу, откроет новые перспективы. Под влиянием новолуния 12 апреля вы будете в ближайшие две недели после него. И в это время произойдет много интересного и необычного. 14 апреля 21-22 по киевскому времени Венера управитель взаимоотношений, любви, комфорта, красоты, денег входит знак тельца в ваш символический 12 дом романтические увлечения могут быть тайными любовные взаимоотношения из прошлого могут переместиться в настоящее в это время вы склонны погружаться в собственные чувства на то что находит отражение в душе вы обращаете свое внимание и каким-то образом реагируете а то что не вызвало эмоцию проходит мимо но есть риск пропустить что-то очень важное для вас. Во второй половине апреля старайтесь не отгораживаться от мира. Больше общайтесь с друзьями и единомышленниками. Проявляйте активность в социальных сетях. У вас есть все шансы встретить будущего романтического партнера. Также возможна тайная связь, влюбленность для существующих отношений опасный период так как внезапная страсть может обесценить давние отношения это хороший период для творческой активности полностью отдавая себя на откуп собственной фантазии вы способны создавать шедевры в это время вторая половина апреля удачный период для тайных дел вы получаете невидимую поддержку и это может дать вам скрытый доход. При необходимости уехать за рубеж, вам будет сопутствовать удача. Вы найдете для этого и средства, и возможности. В это время возможна встреча с иностранцем, которая перерастет в тайную страсть. Или вы не захотите по каким-либо причинам афишировать свои отношения. Успешными будут благотворительная деятельность и создание благотворительных фондов вы сможете найти новые полезные связи получить ценный опыт и обозначить вектор развития многие ваши идеи могут быть реализованы во второй и в третьей декадах апреля 19 апреля в 1329 по киевскому времени меркурий входит в знак тельца в ваш символический 12 дом а в 20 3.34 Солнце сюда входит и максимально активизирует кармические вопросы, Тайные, творческую деятельность, все то, что связано со сферой 12 дома. Может увеличиться количество денег на какие-то затраты, которые вы не хотите афишировать. Также возможно увеличение денежных поступлений из скрытых источников дохода в этот период вы можете узнать информацию которая произведет на вас большое впечатление это может касаться других людей либо же вы узнаете о делах которые проходят за вашей спиной также в этот период вы начинаете лучше понимать свое подсознание вы можете обрести Поразительную внутреннюю силу и решимость вас может начать интересовать психология, притягивать разного рода тайны. Это хорошее время для творческой или научно-исследовательской работы в уединении. В это время вы можете также обнаружить информацию, которую прежде от вас утаивали. Возможен сбор информации о прошлом и контакты с людьми из вашего прошлого. Сведения, которые вы получите, могут содержать тонкие намеки или скрытый смысл, понятный лишь вам. На первый план выступят ваша интуиция, подсознание и мечты. Возможны тайные поездки и контакты с незнакомыми людьми. В целом, благоприятный период. Многое станет на свои места. Пазл сложится, и вы усвоите уроки прошлого. В результате достигнете более высокого уровня сознания. 23 апреля в 14.49 по киевскому времени Марс входит в знак рака в ваш символический второй дом. С этого момента особое значение приобретают время и энергии, затраченные в финансовой и деловой сферах. В центре внимания окажутся доходы, увеличившиеся благодаря сверхурочной работе. Поиски дополнительного источника доходов и другие действия с целью заработать больше денег будут успешны. Удачной будет покупка автомобиля или другого оборудования. Но не совершайте импульсивных покупок, так как необдуманные поступки и опрометчивость могут привести к потере денег. В третьей декаде апреля имеет смысл основную активность направить на финансовую сторону жизни у вас появится возможность заработать. Хотя тратятся деньги в это время так же быстро, как и зарабатываются. Лучше выбирать такую работу, в которой вы сможете проявить инициативу. И главное, чтобы начальство не корректировало каждое ваше действие. 27 апреля в 6.02 по киевскому времени полнолуние в Скорпионе, в вашем символическом шестом доме активизирует вопросы, связанные со сферой здоровья, работы, быта. Привычная рабочая обстановка может измениться. Возможно, придется принимать решения касаемо сотрудников, сотрудников. закрытия проекта, бизнеса, увольнения. Это может касаться как вас лично, так и ваших подчиненных, если такие у вас есть. Это полнолуние даст вам силы избавиться от вредных привычек и всего, что мешает вашему здоровью. Возможно, пришло время изменить режим питания в лучшую сторону. Придет ясность и понимание того, что конкретно вам нужно. Первостепенной заботой может стать также здоровье ваших домашних питомцев. Друзья, кого интересует детальный астрологический прогноз, касающийся именно вас, добро пожаловать на личную консультацию контакты на главной странице и под видео на этом у меня все благодарю вас за внимание если есть вопросы пишите в комментариях буду признательна за репост подписывайтесь на мой канал ставьте лайки они мне очень нужны для поддержки моего youtube канала до новых встреч до свидания